Новый выпуск, новая порция отличных мобильных игр и интересных новостей. Все как вы любите. Спасибо за интересные новости. Супер классное видео мне понравилось. Было интересно посмотреть, ставлю лайк. Охуенный формат очень качественно. Кто вас финансирует? Контент на высшем уровне. Спасибо за комментарии. Интересно, что вы напишете и под этим видео. Всем привет на Зоне Гейм и смотрите в этом выпуске. Новая градостроительная мобильная игра City Life может стать лучше в своем жанре. Представлен конкурент еще не вышедшему мобильному Диабло. Новую мобильную игру про Игру Престолов представят в этом году. Анонсировано ММО с открытым миром. Новая мобильная игра года. Глобальный старт Apex Legends Mobile ближе, а новостей все больше. Куда без папки громких премьер. Несколько игровых мобильных новинок и во что уже можно поиграть на телефоне. Сразу после рекламы. Ах да, у нас нет рекламы Игровая компания Зинга представила новую мобильную игру City Life. Как вы поняли из названия, это градостроительный симулятор и стратегия в одном лице. Как рассказывают разработчики, вам дается небольшое участок, где и будет проходить строительство домов. Благодаря ловкости рук и пальцев, а также вашему уму, необходимо найти варианты грамотного уплотнения, чтобы можно было освободить территорию под новые стройки и получение большей прибыли. Также есть возможность подсматривать за результатами других игроков. Это должно вызвать у вас зависть и заставить превратить свое обычное городишко в настоящий мегаполис. Но без стройки полно забот. Иногда надо помогать врачам, полицейским, пожарным и многим другим. Если и этого вам мало, то в CityLife можно переключиться на подготовленные мини-игры. Пока проект запущен в Юго-Восточной Азии, в скором времени доберется и до нас. Если среди вас есть поклонники Дьявола, то следующая новость может обрадовать. Разработчики из Китая представили качественную игру в духе Дьявола под названием Dark Lord. Тут также имеется интересная предыстория, вкратце расскажет, к чему необходимо стремиться и ради чего вообще весь этот кипиш. С выбором героев пока не так все хорошо, пока играть придется только за одного воина, которому изначально дано сражаться только в ближнем кулачном бою. Далее станут доступны иные приемы и магические способности. Сюжет разделен на главы, почти в каждый вас поджидают боссы, сундуки с важными предметами как обычно бывает в таких играх. В будущих обновлениях добавят и новых персонажей. топчик бро! Это были плюсы. Из минусов тут нет онлайна, поэтому устроить свидание со своей девушкой на одной карте не получится. Хм, интересно, как там поживает Джози Марн, которая сыграла Мию в Need for Speed Most Wanted? Ответ ищите в наших предыдущих роликах. Игра Престолов. Сериал давно завершен хайпа больше нет, а разработчики вновь ищут пути подзаработать на названии. И знаете что? Похоже, у них это получится. В 2020 году для мобильных устройств уже была выпущена игра из вселенной игры Престолов. Теперь же эти разработчики взялись за ремейк, и вскоре нам будет представлена новая игра. Пока что стартовало тестирование, но инсайдеры уже пишут про отличную систему боя, графику и возможность объединить свои силы с друзьями для участия в битве со сложными боссами. Дата выхода пока неизвестна, но игра однозначно будет в этом году для iOS и Android. Сюжет развернется за 48 лет до начала истории сериала. Для телефона станет доступен огромный открытый мир с неощутимыми подзагрузками. Похоже появился первый претендент на игру настоящего года анонсировали новую ММО-игру под названием «Сердце Ноя». Новая мобильная игра выйдет 13 апреля на iOS и Android, пока только в Поднебесной. Разработчики стуча кулаком в грудь обещают огромную планету без подзагрузок, а это говорит об отличной оптимизации. Мир будет разнообразным, местами заснеженный и с горами, с красивыми зелеными холмами, джунгли, озеры, реки и моря. Каждая местность уникальна и со своими сюрпризами. К примеру, кое-где можно встретить скелеты древних монстров. Акцент в игре сделан на том, что в Впервые вам не надо выбирать класс своего героя? Все будет определяться автоматически. Это зависит от того, какое оружие вы чаще используете, где бегаете, с кем общаетесь и с кем сражаетесь. Роль меняется автоматически, как и в жизни меняется человек. Глобальная мобильная игра с открытым миром предлагает и кооперативный режим. И причем, как говорят тестеры, кооперативных заданий тут в разы больше, чем в геншине. Для вашего персонажа станут доступны кастомизации, разные навыки и еда, причем все, что вы будете использовать, сильно скажется на вашем персонаже. Разве это не не круто, но и это не все. Небезызвестный Tencent Mobile обещает в этой игре бои в реальном времени. Ну что же, будем ждать новинку? Классический Angry Birds получил ремастер. Вкратце, это та же игра, как и в 2010 году. Те же уровни, только на другом движке. Unity 3D. Зачем что-то менять, если там и так все идеально, правда? Если в этой игре что-то новое, конечно, плюс 390 новых уровней. Но сначала надо пройти все старые. По правде и новость-то неинтересная. Фу. Давайте расскажем про что-нибудь другое. Как многим известно, в Call of Duty Mobile стартовал новый сезон, который принес исправление, много новшеств и карту Майами. Если кто-то хочет с нами поиграть в эту игру, заходи в наш Телеграм. Ссылку можно найти на сайте zonagame.ru если кому-то не нравится игра Fortnite из-за самого строительства, а просто хочется побегать, полутаться и пострелять как в пак, то хорошая новость, запущен отдельный режим без всякого этого мусора. Режим получил название «Нулевая высота». Он открывается через меню поиска и поддерживает матчи для одиночек, пары, трио и отрядов. А где музыкальная пауза? Хорошо, сделаем для вас музыкальную паузу. Для вас поет Кися. Ай как? Вы так быстро? Я тут причесывался. Вы ничего не видели. Перейдем к следующим новостям. Давным-давно, когда все играли в 8 приставки и дрались за джойстики, была популярна игра Streets of Rage. Собственно, и она про драку. Никогда не понимал, зачем покупать дорогую приставку, когда можно было кому-нибудь сделать пятачок прямо на улице, но речь не об этом. С тех пор вышли три ее части, теперь для андроид и яблоко выйдет продолжение Streets of Rage 4. Подробностей нет, но зато известно про некоторые детали. О них вам расскажет Анастасия. Всем внимание, вот что нам пока известно про игру Streets of Rage 4. В мар в уже можно подписаться на уведомления, хотя игра и новая, но с первых секунд повеет духом ретро. Обещают интересные драки, облачный перенос прогресса между платформами и поддержку геймпадов. Только надо крапулечку подождать. На какую такую крапулечку? Спросите у нее. Exactly Мисс, а крапулечка это сколько? Около двух месяцев. Игра выйдет 24 мая. Надо же. Интересно. А еще в этой игре не будет донатов и других внутриигровых покупок. Мисс, а вы ничего от нас не утаиваете? Не совсем. Она будет стоить 749 рублей. А извините, у нас технические неполадки. Перейдем к следующей новости. Всем, кто установит игру Epic Legends Mobile, в первые несколько дней получит бонусы в виде игровой валюты. На них можно будет купить костюмы и несколько персонажей, а все, кто сейчас играет в эту королевскую битву во время тестирования, увидят, как аннулируется весь их игровой опыт. В момент глобального старта все игроки должны быть на равных условиях, но всем тем, кто помогал тестировать Epic, разработчики обещают поощрительный бонус – при заработке игровой валюты будут давать на 25% валюты больше, чем всем остальным, тем самым дадут возможность Быстрее накапливать средства. В игре будут доступны 6 легенд, аналогично как и на консоли, а также к двум существующим картам добавить третью Олимпус в том же виде, какую и представили игрокам компьютерной версии в седьмом сезоне. Если среди вас есть разработчики игр или вы являетесь представителем игровой компании, ждем вас на сайте zonagame.ru. Пришлите нам свою новость, и мы бесплатно расскажем о ней в следующем новостном выпуске. Снова про Папк, вам же нравится эта игра, да? Папк, моя любимая игра. Вот и отлично, в 2020 году в мобильной версии пак представили карту Ливик, с тех пор игроки проклинали разработчиков за то, что она содержит множество багов и ничего с этим не спешат делать, в лесу кто-то сдох. Разработчики в скором времени представят обновление, локация переработана, получила множество новых укрытий и огромный список исправлений, теперь при шестикратном прицеле не будет проблем с масштабом, красный ящик не застрянет в земле, грамотное распределение оружия и патронов по карте оптимизация. Не будет проблем с неожиданным появлением деревьев, когда вы мчитесь на авто на большой скорости и многое другое. Дата релиза еще не объявлена, но говорят обновление уже упаковали и отправили бесплатной доставкой. Есть вероятность, что посылка где-то затеряется, как и множество товаров с Алиэкспресс. Что же касается карты Санторини, она должна исчезнуть. Дело в том, что данная карта появилась в результате сотрудничества с туристической компанией, которая предлагает путевки в Грецию. Сотрудничество вышло успешным, обе стороны. Стороны довольны, игроки тоже, но реклама не может быть вечной. Теперь разработчики ищут идеи для новых локаций. Многообещающую игру спальня представят в мае, пока разработчики показали только тизер. Речь пойдет о боевом искусственном интеллекте, который подключается к спинному мозгу человеческого тела и контролирует каждую мышцу. Обещает абсолютно киберпанк. Ждем. Состоялся анонс мобильной ММО игры про Аватар по вселенной фильма Аватар Джеймса Кэмерона. А разработчик, угадайте, кто? Ага, все тоже Tencent. Игра выполнена на движке Unreal 4 и выйдет в этом году. Местом действия игры станет планета Пандора, а игроки смогут исследовать даже ранее не показанные фильмы локации. Геймплей будет заточен как под одиночную игру, так и под кооператив, пока игра доступна в бета-версии. Это должно было случиться Battlefield Mobile в альфа-версии. Желающие уже могут поиграть и внести свою лепту в развитие. Бои в современном мире с настоящим оружием и техникой. Сражения на больших картах можно разрушить любой объект. Битвы проходят онлайн с участием ботов и других настоящих игроков. Дают возможность выступить в роли командира и взять на себя управление взводом ботов. Из техники доступны танки и машины. Под управлением игрока на них можно ездить и стрелять, на самолетах летать и тому подобное. Это были главные новости за эту неделю. Теперь переходим к разделу «Во что поиграть?». Вышла новая игра Guns Up. Управляйте своей армией, чтобы захватить новые территории для захвата важных ресурсов. Время от времени придется защищаться толпы зомби, предотвратить побег опасных преступников из тюрьмы и многих других противников. В среднем один уровень длится 5 минут. Друзья, предложение. Напишите свой короткий обзор на свою любимую игру и пришлите его нам через сайт zonagame.ru. Самые интересные обзоры добавим в наш следующий новостной выпуск и в обязательном порядке объявим автора. Следующая игра для тех, кто любит аркадные головоломки. Для перехода к следующему лабиринту надо собрать все золото и миновать разных противников. К примеру, милые мумии. Вся сложность заключается в том, что те плитки, по которым вы будете ходить, рассыпаются. Поэтому прежде чем делать очередной шаг, подумайте. Для Android игра стоит 590 рублей, для яблока 449. И если все же хотите головоломку для телефона и за бесплатно, обратите внимание на новинку Little Memory. Играем за мышонка, бродим по подземелью и ищем способы открыть все двери для перехода к следующему уровню. Задания разнообразные, доступны 15 уровней. А вот врагов тут нет. Чисто спокойная головоломка. Следующая игра – это красивая игра про горнолыжные спуски. Выберите один из многих вершин, доберитесь на фуникулере до точки старта и спуститесь на лыжах вниз на огромной скорости. Вашему катанию будут мешать не только люди, но и разные звери. Очень хороший киллер для телефона. Недавно наш подписчик Реликс Инфо Юкрейн, который написал под прошлым выпуском Жаль, ничего интересного. Ну ладно, ждем новый выпуск. Посоветовал суперскую игру, которая даже лучше, чем Call of Duty. Battle Prime. Динамичный экшен от первого лица, где вы будете управлять универсальными солдатами-праймами. В итоге RevX добавился в нашу группу в Телеграм, и мы вместе попробовали в нее поиграть. И знаете что, я впечатлен и не понимаю, почему про эту игру никто не знает. Тут нет ботов, все игроки настоящие. Хотя, как подметил наш подписчик, некоторые играют так, будто они и правда боты. Грамотно созданные уровни, интересные локации, крутая графика, звук. Тут все на порядок выше, чем все нам известно на сегодняшний день игры. Поверьте, Call of Duty. Мобиль покажется детской забавой. Честно, я впервые в мобильной игре почувствовал настоящую атмосферу сражений. Первые дети сражения тестируют игрока на умения и после подбирает игроков так, чтобы все были на одном уровне. Выполняйте опасные миссии игры и повышайте свой рейтинг, а также зарабатывайте очки рейтинга и открывайте новых праймов. Сильный удар, если у вас смартфон на Android, то не пройдите мимо интересной модификации для GTA San Andreas, которая приносит в игру мультиплеер. Открытый и всеми любимый город наполнится тысячами развлечений. Станьте полицейским, постройте бизнес-карьеру, станьте пожарным, поиграйте в гонки с другими игроками. Если играли в GTA 5, то вам будет понятно, чем может заняться в мультиплеере для GTA San Andreas. Тут все аналогично. Чтобы поиграть в GTA с мультиплеером, ищите установщик АПК в интернете. А теперь рубрика «Ответы на ваши вопросы». Фортинайт или Бабаджи? Хм, интересно, а мне больше нравится PUBG New State, а вам? Когда будет топ мобильных VR-игр? Обязательно будет. Планируем взять несколько игр, надеть очки на самых пугливых и посмотреть, какая VR-игра самая страшная. Забавно, что сайт ваш не работает. Вообще-то работает, но мы его изменили. Теперь он для приема новостей и разных предложений. Также там указаны все наши контакты и ссылки на другие наши профили. К примеру, там можно найти ссылку на нашу телеграм-группу. А Майнкрафт? Так, про эту игру и так всем все известно. Зачем рассказывать про то, что и так на слуху? Это равносильно, если я расскажу вам, как надо по утрам чистить зубы. Будет скучно и неинтересно. Ага, написал тот, кто монтирует эти ролики. Если вопросов больше нет, то и рубрики конец. На этом у нас все. Как всегда, круто! Будем признательны, если вы напишете нам о своей любимой игре, чтобы мы смогли составить топ игр, в которые играют наши зрители. Также нам интересно, нравится ли вам новый формат Зона Гейм, и что бы вы хотели видеть в новых выпусках. Ваши предложения, вопросы и интересные комментарии покажем в новом выпуске, как и самих тех, кто их оставит. Если вам мало новостей, пошарьте по нашему каналу. Мало игр? Тогда посмотрите такие ролики, как мобильные игры для геймпада с Мариной Парфеновой, обзор на мобильный аналог Киберпанга, RDD, народный топ игр, в которые играют наши подписчики и многое-многое другое. В общем, вам будет чем заняться. Спасибо всем за лайки, они помогают нам раскручиваться и увидимся на следующей неделе. Пока-пока.